сюда. в это трудно повесть на это не главное. Это эта игрушка во-первых микеланджело плетает свою пиццу. не хочешь нет слух мы чуть не съели учителя на закуску в чем дело майки таких приколов я не видел еще когда я выясню кто кто создал сорос кто то Эй, эй, смотри, Майки, мы спасли твою коллекцию. О, Сасна, ручку на полную катушку. Готов к работе. Охранник, Не отвлекайся, Научись продвигать... Я бы с удовольствием продумал атаку на фитнес-афирам. Как сказала одна мудрая... Мне нелегко быть зеленым, но поверьте, легко быть зеленым. Она долго не знала. За последние двое суток мы с друзьями... ха ха ха ха И теперь возник непростой вопрос. Что за <шиф> а -а -а -а! А... Навальный топчок. Э! Навал... Эй! Открываю, Эй! Тебя вызывает база! Азаза! А? Что? Она очнулась. Оху.